Социальные сети – это абсолютно уникальный способ для взаимодействия. В последние несколько лет социальные сети полностью изменили мир маркетинга. Здесь вы увидите 7 основных причин, почему же так важно для вашего бизнеса начать использовать эти новые формы общения прямо сейчас. Причина номер один. Продемонстрировать свой бренд. Социальные сети предлагают абсолютно новый маркетинговый канал для создания брендинга практически бесплатно. Причина номер два. Построение лояльного сообщества. Люди любят быть частью бизнеса, который активно растет и развивается. Такое интернет-сообщество поможет вам установить прочные связи между компанией и вашими клиентами. Причина номер три. Улучшение качества обслуживания клиентов. Используйте социальные сети для общения компании с клиентами, и вы значительно улучшите обслуживание и повысите надежность вашего бренда. Причина номер четыре. Рост популярности в сети. Социальные сети подразумевают глобальное взаимодействие и возможность совместного доступа к вашим услугам, а это приводит к большому притоку новых пользователей. Причина номер пять – увеличение трафика и рейтинга в поисковиках. Социальные сети создают мощный трафик на ваш сайт, а также способствуют высокой индексации вашего бренда. Причина номер 6. Расширение аудитории и повышение продаж. Прислушивайтесь к вашим пользователям в социальных сетях, и это поможет вам удовлетворить их конкретные потребности, что приведет к увеличению продаж и расширит вашу клиентскую базу. Причина номер 7. Экономия рекламного бюджета. Сравним расходы на рекламу в социальных сетях с традиционной рекламой в печатных изданиях. Реклама в социальных сетях практически бесплатна и является доступной для любого бизнеса. Развитие вашего бренда в социальных сетях